Привет, ребята, это долгожданная рубрика, которую я давно хотел запустить, и вот я ее реализовал. Называется она Running on the Future, и я вас хочу позвать с собой на пробежку. Конечно, в моментах я буду вам объяснять, что это такое, вообще для чего эта рубрика, какой у нее смысл. Я надеюсь, что вы поймете, проникнетесь. И загоритесь этой идеей так же, как и я Присоединитесь вообще ко мне И в следующий раз, возможно, я даже уже буду бежать не один Ну а так я предлагаю сейчас запускать приложение И начинать нашу утреннюю пробежку Если что, сейчас у нас почти 7 утра Не знаю, видно, нет? Ну, ничего страшного, надеюсь, вы мне поверите на слово Ну а мы начинаем Заваривайте там чаюху, печенюху, там все-все-все Вот это готовьте как надо И let's go, погнали! Опа! Давайте перейдем э, с вами приложение приложение Adidas Running, чтобы отслеживать, сколько мы пробежали и за какое время. Вот, заходим в Adidas, здесь у нас будет live-забег. Побежим с вами, я думаю, 3 километра, на первую серию, я думаю, нормально. Посмотрим, сколько мы с вами соберем э, мусора. Некие такие, может быть, итоги подведем. Э, нажимаем live-забег, она нам дает время. Телефон я убираю. Торман? Что, let's go, побежали со мной. Извиняюсь сразу за тряску. Будет э, легкий бег. Какой Буду с вами разговаривать. Но надеюсь, что вам эта рубрика понравится. Потому что она и правда очень сильно офигенная. Просто заставляет бежать за будущее. Уже кто-то со мной поучаствовал в челленджер. Убрал. Но ну, скорее всего это обычные просто рабочие. Ну но собирать это круто, но еще надо правильно выбрасывать. Тоже, ребят, не забывайте об этом. Ну а мы бежим дальше. Shutterstock music. Фух. Надо сделать небольшую паузу, чтобы с вами все-таки поговорить. Видео создается не для того, чтобы я там показал, какой я молодец. Там похайпить или что. Я хочу показать, что я на работе сталкиваюсь с тем, что все говорят, а вот он, а вот он, а вот он. Надо начинать с себя. Тоже вам говорю, начните с себя. Вот. И поэтому это даже челлендж больше для... я сделал для себя, чтобы показать себе что я начал себя, я начал менять этот мир. Я надеюсь, что вас это только замотивирует, и вы также начнете менять этот мир себя. Поэтому я решил запустить для себя такой челлендж, что я буду бежать, собирать мусор, который я увижу в парках, просто на улице, неправильно выброшен, то есть там вообще у помойки рядом лежит и все-еще все, все такое. такое. не экспериментальный выпуск, ничего. Это вот основной ролик. Эта рубрика будет выходить хотя бы раз в две недели, я думаю, потому что хочу делать это качественно, хочу это делать круто. Самые видите, я не снимаю на свою Sony, как в влоге. Я снимаю на большую камеру. С ней бежать, как-нибудь подснимать, когда я один. Один. Один. Очень трудно. Поэтому я надеюсь, что в ближайшем будущем Найдется человек, который со мной тоже захочет бегать И он будет моим оператором еще Поддержка Это ваш отклик в виде лайка и подписки Чтобы я понимал, что я это делаю не зря Чтобы жизнь канала, вообще всех рубрик продлевалась Чтобы вы видели, что и вправду можно взять И нить мир Ой, кстати, тут такой момент Только записал видос И вот что я нашел вот, поэтому сейчас достанем наш пакетик и уберем и уберем вот эту вот всю как мы берем. настоим первым делом перчаточки. Я с собой взял. Вот, также я с собой взял пару пакетиков. Они обычные, конечно посмотрю, может, чтобы можно было многоразово его использовать. Они а так, что собрал и вместе с ним выкинул. Вот. Уберу мусор из дома, уберу мусор из улицы и не буду покупать еще пластик, вот, пластик, пластик, пластик, пластик, вредно. Да. Первое есть. Оп, убираем рубзи. Оп. Ладно, а мы бежим дальше. Крышки даже, детские, детские крышки. Они не только сами выбрасывают, но и детей учат. Ну вот опять пошел забрать камеру, и вот. Это не все. Блин, люди, новые, конечно, и плохие существа. Ну как так-то? Я даже не успел это идти, и это, и опять мусор. Ну что это такое? Ну, я так. Я даже не отхожу от э, детской площадки, то есть радиус прошел ее, и все. Мусора уже целый пакет почти. Это жесть. Ладно. Shuddersock Music. There's hmm? mm -hmm. Решил чуть-чуть пройтись. Дыхалочка дает о себе знать. Еще, почему моя идея была именно бегать и собирать мусор? Потому что выносливости я заметил, что мне не хватает. После карантина, после всего этого, забытая школа. А еще поможет собрать мусор и сделать намного чище наш мир и наше будущее. Shutterstock music. Бегу-бегу, я и слышу, что она такая говорит, что уже дистанция 1.43, да, ну уже 1.45. Что я ему хочу сказать, за это время под съемку не вел, просто бежал, трудно одному делать много вещей сразу, у меня просто целый рюкзак. Тяжелый. Полпути мы пробежали. Полтора километра. Столько еще. Буду уже включаться, если опять нахожу. Контента. Не так нормально. Это я просто решил завернуть в ближайший этот дворик. Ладно, давайте надевать перчатки и это выкидывать уже в мусорке. Я не буду ссылать это в пакет. Я выброшу просто вот мусорку, потому что он уже... Офигеть, какой тяжелый. Просто жесть. Блин, ну хоть бы хоть что-нибудь оставили. Перекусим его время. music. Блин, нормально, можно 500 накачать. И дальше бежим. Программка уже подсказывает, что все. Я пробежал, поэтому мы нажимаем завершить. честно, очень сильно устал. Сначала по бробежкам. Где-то я опять останавливался, на площадках выкидывал. Это моя ошибка. Я не загуглил, где находятся мусорки специальные. Все разделено, где бутылка, где бумага, и где вот это вот все. Не знаю, мне Яндекс вообще фигня показывает. Я думаю, мы просто с вами пройдем, подведем итоги. Покажу, сколько мне удалось брать вообще мусора. Просто я уже тогда найду ближайшую хотя бы мусорку. Там можно мусор выкинуть. Вот. И все. Поэтому ну, давайте сейчас мы где-нибудь местечко и с вами подведем итоги. <свистит> ну что, побудем чуть-чуть Николаем Соболевым, а снимем у... Синей, Этот ролик подошел к концу. Подведя итоги, мы собрали вот такой вот пакет мусора целый. Но это малая часть того, что могло быть, потому что, как вы видели, я часть просто выкидывал уже в ближайшие мусорки и все. А часть я вообще даже не вставил в ролик. А, я надеюсь, что и правда вам понравилось Задумай, о вообще происходящее. Формировать свое будущее, именно себя, именно с этого момента. Так-то птицы не бахнуть. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это и правда рубрика стоит того, чтобы жить на моем канале. Надеюсь на поддержку. Поставьте лайк, пишитесь на канал, на все соцсети. Я оставлю ссылочку на приложение, там, по-моему, можно будет добавить как-то, и вы будете все, в реальном времени отслеживать, правда ли я пробежал, когда я последний раз бежал. А, рубрика Running of the Future. Надеюсь, вам понравилось. О, до новых встреч. Не теряйте меня, я здесь, я всегда с вами. Все.